Перед этим роликом привет, братвец Твича. Тут все как обычно. Если ты хочешь попасть ко мне на прямые трансляции, у нас уже 500 фолловеров, очень приятно, всем спасибо. То в описании к этому ролику будет находиться ссылка на twitch Скорее всего, там сейчас уже идет стрим, или он уже прошел. В общем, сегодня он точно будет, поэтому переходи, залетай ко мне на стрим. А я желаю тебе приятного просмотра. КС yes, ФЕЙЛ Напоминаю, кстати, что ты можешь играть так же, как и я Не внося денег, а просто перейдя по ссылке в прикрепе Потому что она является ссылкой со встроенной халявой Каждому новому пользователю ребята дарят халявные бабки, насколько я знаю Плюс у вас есть промик надо, он также будет в прикрепе находиться Что мы будем делать сегодня? Сегодня я хочу посмотреть, сколько можно поднять с 5 баксов На балансе 305 долларов, поэтому попыток будет ну очень и очень много У нас уже есть 10 скинов и плюс на балансе еще 255 баксов остается Поэтому ну попыток будет реально дофига Плюсом ко всему еще скинов докупим И сейчас их будет ультра много в нашем инвентаре Сегодня буду брать внимание только крэш Хотя тут есть и джекпот, и колесо И кстати боевой пропуск Можно уже забрать приз и открыть этот сундук Тут раскраска для ника Вот с этим боевым пропуском очень интересная история Тут можно выбить очень и очень ценный приз Если дойти до конца Сейчас долистаем, а призов тут реально дофига Я сейчас все-таки дойду до конца кстати, в следующем ролике по фейлу хочется открыть все вот эти кейсы. Ну и в последнем кейсике лежат достаточно вкусные ножи. И вот, ну, даже за 34 бакса скин. Но ножи тут реально крутые. Можно бабочку выиграть. А у меня такая бабочка топ-300 трековская грязная в стиме лежит. Пытаюсь вот ее продать. Короче, поехали. Сегодня будем смотреть, сколько максимум можно поднять на коэффициенте 2. Опять же, повторюсь, с 5 баксов. Конечно, в идеале хотелось бы дойти до ножа. Будем надеяться, залетаем сразу на 5 баксов. Х2. Шо у нас тут по истории? Х7 баксов x1 было x2 было ну попыток дофига посмотрим сколько прям максимум максимум можно бустануть ставя постоянно на x2 я не буду брать во внимание самый сейвовый коэффициент 1 и 2 и но ну, типа будем играть только по двоечке кстати первый заход неплохо уже 10 баксов у нас есть идем дальше мне интересно что за плюсик плюс а типа дополнить еще подожди ну да и дополнить еще выберите предмет но не я выбирать больше не буду удобно кстати что можно еще докинуть так понятно пока получилось только до 10 но мы идем дальше мы не останавливаемся на достигнутом автоставка, кстати. Создать автоставку. А, это ты типа создаешь э, настройку и потом ее постоянно юзаешь. Типа софт. Блин, прикольная тема. А если попробуем создать автоставку? Создать автоставку. Начальная ставка, максимальная ставка при победе, возврат к старой ставке. Умножить, остановить, поделить. Блин, прикольно. При проигрыше в раунде. Ну, давай умножить на 2. Я попробую сейчас создать. Начальная ставка 5 долларов. Достигнута максимальная ставка. Максимальная ставка у нас пусть будет 5000 баксов. Ну, вот так вот. Суперстратегия. Пусть это будет называться суперстратегией. Автовывод при 1,5... Ну, нам нужно 2, поэтому 2. Назовем это просто буст. Создать ставку. А, число должно быть в пределах максимально. Короче, понял. До 1000. Ну, давай поставим 1000 долларов. Создать. Так, есть буст. А, блин, прикольно. Это реально типа софт. Мы подрубаем, как это будет работать. Сейчас посмотрим автоставка. Все вроде бы как работает. И, кстати, 83 было, могли выиграть. Ладно, автоставка включена, смотрим, просто смотрим. 5 баксов, ставка залетела, так, хорошо. Блин, прикольно, ты реально как будто создаешь софт. Мы очень удобно сделали, я первый раз вижу такое на крэше. Хорошо, посмотрим, как оно работает. Блин, Слушай, мы проиграли, и да, каждый раунд у нас будет делаться ставка. Окей, хорошо. При победе умножается на 2, то есть мы сделаем 10 баксов и потом поставим 10 в теории. Надо посмотреть, как это работает, но перед этим нужно забрать коэффициент 2. Короче, пока получалось только мку сделать, я просто решил посмотреть, что это за софт и как его настраивать. Так, еще одна МК, 10 баксов есть, посмотрим, как в следующей ставке наша ставка залетит. Как бы это очень-очень странно не звучало. Да, у нас залетает эмочка, при проигрыше должна быть начальник ставка. Слушай, это очень, это очень прикольный софт, и можно создать несколько таких софтов. Поздравляем, вы достигли новый уровень, может, открыть кейс. Классно. Плюсом ко всему, кстати, можно сделать самую сейвовую строту. типа 1.2. Блин, это же очень круто. Это реально достойно. Каждый раз можно писать новый софт. И Если у тебя, типа, какой-то лоу-балик, и ты пробуешь подняться с 0.001 цента, ты можешь написать софт под эту всю историю и фигачить на 1.1. Ну, типа, блин, это очень круто выберите предметы. Макс. Блин, как же они все удобно сделали. Реально. Вот это очень удобно. Плюс у меня эта история еще работает. Могу ли интересно я еще ставить или нет? Ну да, можно плюсы, выбирать любой скин. Слушай, это удобно. Реально очень удобная тема. Мы посмотрим и уже, наверное, в следующем ролике, сколько можно бустануть благодаря вот этой теме. Я найду очень много стратегий бесплатных в интернете. И мы все их забьем сюда. И просто будем проверять. Это очень-очень имбовая тема. И реально под каждой Балик, но пока у нас максимально x2 получалось. Ну, типа 10 баксов с 5 сделать. И под каждый балик ты сможешь настраивать себе софт. Блин, как это удобно! Я первый раз такую историю вижу. В следующем ролике проверим, я очень много возьму софтов и проверим, как эта тема работает. Ну, очень много стратегий. Так, а автоставка. У нас же, да, у нас m залетела. Сейчас будет ставка м на x2. Но пока максимум, что мы получили с 5 баксов, ставя постоянно на x2, это М-ку дождь из пульса 10 долларов. То есть x2 от 5 баксов. Ну, понятно, да, 10 долларов это все ясно. А, тем временем, x2 отчет как-то особо не залетают. И на балансе остается 170 долларов, а в инвентаре 99. Под конец, кстати, попробуем написать софт под инвентарь. Ну, типа, уже 120 баксов, чтобы у нас ставилось 100 долларов. Посмотрим, сколько со 100 долларов можно вот этой теме сделать. Но пока что по нашей вот этой вот теме мы смогли заработать 20 долларов. Ну, это просто обычные ставки по факту. А если я нажму импортировать, введите код импортера. Короче, ребят, я напишу очень-очень-очень много к следующему видосу софтов. И, да, вам коды, если вам это будет интересно. Это реально прикольная тема. Блин, я первый раз такой вижу, я прям... О, это очень круто. Хорошо, у нас пока получилось до 20 баксов дойти. Слушай, а давай-ка сейчас попробуем сделать что-то интересненькое вот здесь. У нас, кстати, потихоньку сейчас зайдет x2 такими темпами. Да, это еще один x2, который не зашел. Да, понял, принял. Даже, наверное, под конец ролика я сделаю интересный какой-нибудь софт. А вот м -м, код импортера, а где это? Да, скопировать код, он здесь есть. Короче, кому интересно, посмотрим, код скопирован давайте куда-нибудь попробуем это вписать, чтобы вы видели, если захотите забрать мою эту строту блин, <laughs> это кайф у нас пока получилось за 20 долларов зайти, либо сделать x4, что-то больше, двоечки не заходит. ну ладно, у нас работает буст тем временем а куда можно написать, чтобы вы этот код увидели, попробуем где-нибудь найти поле для ввода, а, я понял сейчас покажу, ребят, сейчас покажу, надеюсь зайдет нас, бля, что не заходит, что за проблема короче, смотри, вот этот код Импортировать. Да, да, да, да. Ты можешь его взять спокойно. То есть, короче, копируешь вот этот код. Кому интересно, я его также оставлю в прикрепе. У нас тем временем X2 делается. Блин, удобно. Это очень удобно. Поздравляем, и мы еще бустим левел параллельно. Так, X2 есть? Нормально. Короче, ребят, вот этот код будет находиться в, при, в прикрепе. Кому интересно, забирайте. Это элементарный софт, если там можно так выразиться. Ну, типа, тут все прямо изи, но вдруг вам это нужно будет. Просто можете поменять 5 долларов на 1, и, типа, на любую сумму, которая вам нужна. Но это only под X2. Пока на этой истории у нас получилось сделать only 20 долларов. Но X2 что-то как-то не особо заходит, в основном единицы. Надо, кстати, не забыть и реально скинуть этот промик под ролик. Ну, не промик, а вот этот вот код. Блин, это очень удобно. Это очень и очень удобно. Но э, единственное и обидное, что пока получилось сделать только 20 долларов. То бишь x4. Хотелось бы что-то больше. x2 есть? Слушай, давай-ка попробуем создать какую-нибудь интересную стратегию. Сейчас попробуем проапгрейдить еще раз. Потому что у нас зашел вот этот краш на 10 баксов. И я попробую создать какую-нибудь интересную ставочку. И показать вам, что из этого получилось. Чтобы подогнать вам какой-нибудь прикольный код на вот эту всю историю. Я реально не знал, что нет, добавили. Я только сегодня на фейл зашел. А, x40. Да, кстати, иксы очень часто высокие начали заходить. Прекрасно. Когда мы пишем ролик по высоким иксам, он не дает высокие иксы. Когда мы пишем ролик по x 2 он дает low, а потом х иксы. Прекрасно. Но это могло бы быть фактически 500 баксов, бля. Понял, понял. Короче, посмотрим, сколько сейчас нам сможет выдать fail. И я какой-нибудь интересный софт попробую написать. Но хотя бы x4 от 5 баксов, то есть 20 долларов он бы нам сейчас дал, было бы здорово. Да, nice. 20 баксов есть. Дойти бы хотя бы до 156 игроков, 300 долларов банк. А есть ли тут чат? А, он тут есть. Ну, тут, наверное, пиарят свои э, софты, будем называть их так. Ладно, мы это закроем. А давай у кого-нибудь попросим софт, ну реально. А может, что есть интересно? Опять 20 долларов. Короче, сейчас попросим. Короче, я написал, ребят, если у кого классная острота на автоставке. Сейчас ждем, может быть, что не скинут. Да, скиньте, а пусть они скинут. Давайте посмотрим. GovDS. А где? А, типа, а как получить всю эту историю? У нас, кстати, X2 тем временем не заходит. Блин, а интересно, скинут или нет? Кофде ДС скину. Человека хотят забайтить на дискорд. Но, кстати, никто свою страту палить не хочет. И обидно, блин. А хотелось бы, а хотелось бы. Тем временем мы опять сделали x 2 но я все жду страту. Осуждаю такие моменты. Мне никто ничего не скидывает. И это настолько обидно. Блин, реально. Я сейчас что-нибудь сделаю сам. И пацаны потом сами будут просить. Тем временем мы сделали 20 баксов. Неплохо. Человек. Короче, мне никто не хочет скидывать свою страту. И это обидно. Не реально. Интересно было бы проверить какую-нибудь рандомную автоставку. Короче, у нас получалось дойти только до 20 баксов, причем уже раза 4, наверное. Скиньте опку рабочую. Короче, сейчас попробуем подождать, что-нибудь интересное найти и посмотрим, что из этого выйдет. В общем, я создал некий софт. Что из этого получилось? Поскольку у нас рубрика, что можно поднять с 5 баксов, получилось что-то подобное. При победе в раунде следующая ставка умножается на 1,5. Автовывод на X3, потому что ну, что-то на 2 не особо идет. И ребята, у меня просьба, если у кого-то есть интересное решение, что можно можно тут придумать, кидайте мне в личку в ВК, в следующем ролике мы все ваши вот эти вот стратегии проверим мы включаем человек 3 x и готовимся получать деньги, а можно кстати за раз включить все, ребят короче, скидывайте мне ваши вот эти стратегии, и я на следующем видосе или через видос за один раз включу абсолютно все автоставки. И, блин, что интересно из этого выйдет? Но пока посмотрим, как зайдет трешка. Но, блин, подожди, тут стоп, что-то не то. При победе в раунде умножить, при проигрыше в раунде добавить 2 доллара. Неплохо, кстати. Неплохо, неплохо. Но кому нужен промик, я сейчас опять же всю эту историю покажу. Скопировать код, создать э, и импортировать. Код этой, вот он, пожалуйста. Все это будет также в прикрепе, кому интересно, забирайте. Тем временем с э, 7 долларов мы сделали 20. Ну, этот ролик, правда, что можно поднять с 5 долларов, но я хотел проверить какую-то новую страту, и вот она получилась. При проигрыше в раунде добавить 2, при победе 1,5. И вот интересно, что получится из этого. Но, кстати, слушай. Оно пошло, и если еще раз зайдет x3, то это будет уже неплохо, то есть в целом мне нравятся вот эти автоставочки, оно, конечно же, не зашло. Ладно, выключаем и пробуем стратегию с бустом, кстати, у нас тут x3... Бля, прикольная тема. Так, я включил буст и включил человек x 3 За раз оно все не играет, да? Мы еще раз попробуем включить две. Мне просто интересно, в следующую ставку две моих ставки залетит или нет. Я включил две за раз. В эту залетела только одна. С пятью баксами и обычная старта на Х2. Вот сейчас в эту ставку что залетит? Слушай, да, смотри, за раз можно включить несколько. Блин, это очень прикольная тема. Это очень и очень прикольная тема. Кидайте мне в личку в ВК вот эти коды... В следующем видосе мы заюзаем, наверное, все за раз и посмотрим, что из этого выйдет. Но пока у нас получалось сделать только 40 долларов. Можно, кстати, рискнуть и создать страту, которая за раз будет ставить 99 долларов. Бля, посмотрим, что из этого получится. Тем временем, за сегодня, в общем, у нас получилось сделать максимум только 20 баксов с 5. Это, откровенно говоря, маловато. В прошлом ролике по фейлу все-таки получалось дойти хотя бы до адекватной суммы. Сегодня как-то не особо. Но сегодня для открыл автоставки и следующий видос будет разрывной я надеюсь вы мои подписчики накидайте мне этих промиков можете кстати прямо в комментарии под ролик до да, кидать лучше комментарий под ролик будем набирать наберем штук 50 и все включим за раз посмотрим что из этого получится я думаю это будет пушка но слушай иксы он сегодня прям накидывает но иксы высокие а на x2 у нас не особо заходит под конец ролика во первых я хочу попробовать поставить на высокие иксы в том числе поймать хотя бы x5 ну и все-таки словить хотя бы X. ну не X, а 40 долларов с 5 попробовать выиграть, потому что что-то пока что как-то ну, X2 заходит крайне-крайне редко. 77 это неплохо, но нам нужно, чтобы залетело X2, и сейчас прямая возможность, да, X2 есть, найс, nice. 20 баксов, ну, это у нас уже было, и этот порог мы перейти не можем вообще никак. А на колесо есть автоставки? Нет, на колесо еще нет. Но если они на колесо автоставки сделают, то это будет просто имба. Так, побежал у нас гейп, и посмотрим, до скольки он добежит. X2 выставлена, ну давай, 40 долларов Хоть на рекорд на сегодня поставить Да, слушайте, с 5 долларов, короче, реально Долларов 40 сделать, ставя постоянно на x2 У нас следующая ставка Сразу моментом залетает, 40 баксов Если получится сделать x2, это уже будет 80 долларов И в принципе это неплохо То есть с 5 баксов долларов, Но я очень сильно в этом сомневаюсь, Ну да Пожалуйста. Слушай, ну 40 долларов это норм. 40, дол... 40 долларов это неплохо. Я сейчас создам еще одну. Буду называть это софты. Еще один софт, но уже на высокие X и попробуем с 5 баксов на высоких затащить. Так, дорогие друзья, вот и близится концовка ролика. Создал строту, которая будет ставить на X50, но нужно ввести одну важную поправку. При проигрыше мы будем умножать нашу ставку, добавлять. Даже еще 5 долларов. Обновить. Вот это уже... А, вы не можете изменять активную ставку, я понял. Так, и удалять не могу. Хорошо, мы ставим на паузу. И, и еще раз, при проигрыше добавлять 5 долларов. Обновить. Сейчас я продаю все скины, которые есть в инвентаре. Кстати, у нас эмка сделалась. Ну окей, давай посмотрим, вдруг зайдет. А, у нас м была. Стой, у нас м была. Я что-то немного втупил. У нас М-ка с самой первой ставки была. Попробуем с нее что-нибудь сделать, и после этого включим супер-мегастроту, которая ставит на X50. Так, здесь зашло X10, мы ставим М-ку на. На X2 Это М, которую мы выиграли прямо при самой первой ставке Может с нее получится долларов 80 сделать Но на X2 у нас сегодня рекорд был 40 долларов Если получится дойти до 80, это прям будет вкусно Но вопрос, получится ли Ладно, теперь мы включаем нашу супер-мега-стратегию На балансе 145 долларов Автоставка Включаем ставки на 50 И посмотрим, что из этого получится Залетать мы будем только в следующий Просто сейчас ждем Так, автоставка заработала и будем смотреть, что из этого выйдет Полетело, полетело, у нас 140 долларов, я не знаю, сейчас ставка 10 баксов будет Потом будет ставка 15 баксов, но мы будем ловить x50 Тем более высокий кф и сегодня заходили Так, нам нужно словить x50 Если сейчас это получится, мы сможем сделать 500 долларов Ну, это, это очень вкусно, x2 уже есть а, забрать я, кстати, не могу, потому что у нас работает софт. А я могу забрать, подожди, я, я могу забрать, а стой! Я могу забрать сам, я думал, это нереально. Ну ладно, у нас работает стратегия форма. На все эти три стратегии, кстати, в прикрепе будет, будут вот эти вот импорт коды. Кому интересно, забирайте. Вот эти две, кстати, прикольные, но ну, вот это самое дефолтное. Ну, x50 это чисто ради интереса созданные. Посмотрим, сколько можно с этого вынести. 20 долларов тем временем ставочка, и надежды на 50. Уходят вместе с балансом а, Обидно, кстати, а, еще один слив Хорошо, давай 25 баксов У нас залетает на x50 Ну вот, если будет x30 Я понимаю, что я заберу, но Ладно, мы пробуем забрать на x50 25 баксов на x50 Очень интересно и необычно И это увлекательный был аттракцион Но уже есть x2 И сейчас будет x3, я очень сильно это надеюсь Есть x3, кстати Но это очень долго пока все будет набираться После x10 оно побежит но было бы это x10 Слушай, спокойно можно забрать 140 долларов Но мы ждем Мы пробуем стратегию на вкус Как же я хочу забрать 200 долларов? Честно 200, 300, пацаны мы, мы холдим Мы проверяем вот эту вот стратегию и можно забрать 500 долларов. Было, но... Ладно, можно было это сделать, но мне интересно, зайдет ли X50. Я хочу это проверить, ставка 30 баксов. Если X50 заходит, это 1500 долларов. Если я не ошибаюсь. Надеюсь, математика у меня проблем нет. И да, я немного ошибся, сейчас у нас ставка 35 долларов. И это конечная на сегодня. Но цель ролика была проверить, сколько можно поднять на X5, на X5 ставя постоянно на X2. У меня получилось сделать 40 долларов. И... Но если вы будете вот эту вот историю использовать. Все-таки, ребята, остановитесь на 20. На 20 это прямо самый сейф. Она очень часто давала 20. И у нас, кстати, левел. И нас отлогинило от стима. nice В общем, такой получился видос. Я очень долго не залетал на фейл следующий ролик, ребят, я буду проверять ваши вот эти вот стратегии. Я, кстати, не могу включить говорит, красным, потому что просто нет денег. В общем, кидайте ваши коды в комментарии к этому ролику. В следующем видосе мы скопируем и сделаем реально годный и интересный контент. А на этом все, ребят. Ссылочка на сайт с халявы и также промик на депо будет находиться в прикрепе. Всем спасибо, это был Человек. Всем пока, до новых встреч.